Россияне, меня зовут Антон Геращенко. я украинец. Сейчас, когда возможно остается всего несколько часов до принятия окончательного решения президентом России Путиным о вторжении в Украину, я хочу обратиться к вам. Я имею в виду не вторжение на территорию так называемых Луганской и Донецкой народных республик, которые Россия захватила, когда мы были разобщенными и слабыми 8 лет назад, а открытое продолжение вторжения – на нашу украинскую землю. Я как гражданин и патриот Украины ответственно заявляю, у Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса. Мы прекрасно понимаем, что Владимира Путина не остановят никакие экономические санкции Запада. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию. Остановите Путина. Вторжение в Украину станет концом той России, которую вы знаете сейчас. Запомните, Украина не Россия, но Украина и не враг России. Дайте нам жить спокойно, живите спокойно сами, нам всем нужен мир. Остановите Путина.